И всем приветствую снова Зизу. И в этом видео мы будем играть в игру под названием Легенда Дерканомани. И в этом видео я хочу сделать разбор акции ⁇ Охота на сокровища ⁇ если она есть тут, если это реально существующая акция, если это крутая акция, то мы просто в не ⁇ поиграем. Да, поиск сокровищ отлично. Это самая новая акция, я особо ничего про не ⁇ не знаю. Так, ну что, сегодняшний дракон у меня будет дракончик лед. Я не знаю, куда его можно поместить. Да, мне ошибись. Ну, ладно, все-таки когда-то они найдутся, все равно. Ну, а вы тогда пишите имена для дракончика лед. Мне будет интересно посмотреть, какие вы имена придумали. Так, значит, смотрите, сейчас мы это все соберем, мы 16 уровень не получим, и этого я делать не хочу, иначе это будет слишком большое слияние сразу двух больших э, дел. Новая, самая новая акция, которую добавили очень недавно, и уровень 16, где добавили темницу, там, ну, тот уровень, где откроется, когда откроется темница. Так, давайте все-таки какое-то жилище, все-таки. я Уж повторил три раза все-таки. Может, и меньше. Давайте найдем жилище для дракончика Лед, потому что нужно очень, очень, очень, очень, очень, очень, очень ему жилище. Ну, чтобы я сразу же сейчас мог поселить его. Ну, ладно, ладно, уж потратим. Ну ладно ну давайте мы потратим для дракончика лед ничего не жалко потому что именно дракон лед у меня был в команде на прошлом аккаунте именно он у меня был там в команде он у меня остался еще с очень давних, давних времен когда я очень давно начинал вот я его развивал, но я не хотел снова тратить много еды, чтобы нового дракона развивать так оно так вот получилось ну что, давайте идти на этот поиск сокровищ итак, значит вот <coughs> поиск сокровищ вот это самый самый самый лучший поиск сокровищ, так и на марафон тут мы можем поучаствовать ну не совсем как бы нужная акция битва ну, способ битва с, битва с это такая акция то что нужно просто все время этой акции играть играть играть если вы соберете достаточно амулетов сможете обменять их на новых научных отлично кроме чего можете найти много блин амулетов если вы хотите о круто дать лопату получать лопат их можно использовать просто срочно когда какой-либо предмет изнимается ассортимент наград, вероятность получения определенного Ну да, ну да, конечно, конечно, меняется. У вас Вероятно, вытащить определенный предмет ассортимента составляет 1 к 20, когда какой-либо предмет изымается из ассортимента, вероятность вытащить другой определенный предмет составляет. 15. Ну что, ну нормально так и ячейки карты получаете награду. Попытайтесь найти драгоценный амбилет. Готово. Ага. Ну, как обычно, выполнять задание. Ух ты! Это хорошо. Рыболова можно получить. Синий цвет. Нефитовый бе. Так. 73, 258, 262, не, ну лучше синий, синий свет, конечно же, может вообще рыболов. ну хотя это особый дракон, ну ладно, ладно, давайте, нажмите чеки карты, тысяч очень хорошо, ну тут, тут нормальные такие награды, о, тут спи... вот это я понимаю, уже честная игра. За, за одну лопату можно столько много их открыть. Ну просто, амурец, отлично. Если что, в самом конце акции я уже буду снимать драконов чаще, чтобы как бы это все делалось... О, отлично. А... В самом конце акции. В самом конце акции. ура! В самом конце акции я хочу э, все, которые набрались амулеты, потратить. Ну, как бы как, не прямо сейчас, когда я наберу, к примеру, 10. Может, я успею набрать и на каком-нибудь синем цвете. Ох, ты, сколько до... Как долго. Да. А где другие ящики, какие-то? А что-то не вижу. А, ну тогда это, конечно, потруднее, но все равно это отличная акция. Это ну, реально расслабляется. Не то, что остальные. Битва с боссом, это, это, конечно, такая акция. Только для каких-то. Ну что, когда амулет будет? Я уже застала. О, наконец -то. Так, два амулета. Отлично, отлично. Давайте, давайте. Минуту, Обязательно ставьте лайки, если вам понравится это видео. Ну вот эта новая акция, это шикарно, это шикарная акция. Амулет. Быстренько так. Ну, так хорошо. Так. Сельдерим. Комов. Исследований. А, Алмаз. Тала золото, билет, исток, фрагменты, призубец, модель, омлет. Амуле... Амулет. Амулет. Так, ну, значит, сейчас мы будем выполнять все задания. Ну, а что нам еще остается делать? Итак, дальше сейчас, если мы не получим амулет, то тогда нам придется все-таки выполнить задание. Амулет, отлично. Но все равно их придется выполнять. Ну, тут, тут нормальные такие награды. Ну, вообще Так, давайте назовем нашего предыдущего дракона дня Фавен. Дракончик Фавен, ты где? Где Дракон Фавр? А, тут. Давайте назовем Дракона Фаун Дракончиком Под именем Броукест Мне понравилось это имя Броукест Да, да Как много украшений Значит, давайте смотреть, какие там Задания да, тут, конечно, мало очень вывести драконов, выиграть и битвы. Брать им. Собрать им, золото. Ладно, ладно. Значит, э, пишите имя для дракончика дня Лед. сейчас мы его немножко покормим. До, ну, давайте, как обычно, до четвёртого уровня, потому что больше это не особо нужно. Кстати, пока что нет рекламы у дерево, нормально, так нормально. А, здесь стихия и зелень. Вот, кстати, какая тут. А, зернышко зернышками вот это на то. 1500 ты получим. И давайте все-таки отправим подарки, потому что мы уже их очень давно не отправляли. Друзья обидят. Отправляем, отправляем. 8 секунд назад. Нормально. Ну, многие хорошо сильно в двери. О, ой, ой, ой, ой, ой, так, давайте откроем руины, посмотрим, что у нас тут. Надеюсь, фрагментик Хроноса один-другой будет. Так, давайте запустим. Так, какие там еще задания будут? Собрать еду. вывести драконов, выигрыш биться, ну и собрать еду. Это мы можем мигом сделать. Собрать еду, ну а пока мы будем выполнять... Ну, тут на компании поделимся. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы досмотрели до этого момента. А я вам в комментариях напишу, чтобы вы смотрели это видео до конца. Потому что это очень классная акция, я думаю. Ну, это реально классная акция, потому что там призы очень хорошие даются. но ну, по сравнению с теми, которые раньше были. Ну, и для меня, в принципе, они нормальные такие тысяч монет не помешает даже когда у тебя миллион то все равно какие то украшения ну, пригодятся так я надеюсь то что трерия э, останется живой Потому что она очень нужна, и я наверное возьму Днев Драконов и сейчас немножко так покоцаю э -э, Туземца, Растафари и еще Туземца и Просвет. Отлично, мы выиграли, значит нам еще одна битва нужна для победы, для того чтобы получить наши амулеты. Ну и сейчас собрать еду, и в принципе на этом видео будет заканчиваться. Я сразу вас хочу И чтобы вы подписались на канал. Уже количество просмотров подписчиками растет. Я рад. И поэтому, поэтому, поэтому... Поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Чтобы я вас радовал новыми видео под драконам и Майнкрафтом. Может, когда-нибудь будут и другие игры, но я в этом мало занимаюсь. Мало. Я в, этом я в этом сомневаюсь, потому что, ну, как бы, больше таких любимых игр у меня не, не особо есть. не, не особо есть, это другие любимые игры. Давайте на наедине встретимся один раз. давайте обновим. Так. Ну что, ну, какое время это никакое так собираем собираем но ну, еще и три алмаза получаем получаем три алмаза и 500 тысяч монет мы тоже получим и три алмаза и 1500 тысяч, да, еще получим так давайте получим вот это все ну и еще немножко поиграем в эту акцию охота ну, поиск сокровища называется, ну я слышал, точнее, читал охота за сокровища. 100 ну, билет. Ну зачем он мне? Ну, пока он не открылся. Наборы карт. У меня уже 11 этих. Давайте откроем все эти что-нибудь тут. Так, работцы. Губин. Ну, такое. Так, снова Рава Цуба, Джин, нормально, Горгулья тоже нормально. Кстати, у меня никогда Гаргулии не было. Ведь она очень, очень часто и гость вообще этой игры. Ну. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы поднять процент просмотра подписчиками. А также ставьте лайк, если вам понравилось это видео. А я на это очень сильно надеюсь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Визов. всем удачи, всем пока-пока.